Итак, сегодня воскресенье, и давайте сегодня подведем итоги конкурса, конкурса совместно с каналом Yes Shop Russia. Вашему вниманию представлены распаковки, обзоры, тесты товаров и все это на канале Китай стал ближе. А мы с вами подведем итоги нашего конкурса, Заполнила форму у нас 83 человека. Мы отключаем прием ответов, обновляем страничку, Обновляем страничку и делаем табличку. Получилась у нас табличка. Циферки видно, сколько человек заполнило. Будет со второй циферки, циферки номер два Я форму не заполнял. И по 84. Давайте я не торопясь прокручу, чтобы все смогли увидеть себя, если кто-то вдруг что-то хочет проверить, пожалуйста, проверяйте. Вот все заполненные строки. Пожалуйста, читайте, проверяйте, если кому-то вдруг что-то не понравилось. Итак, будем проверять C2 по 84 страницу и переходим на сайт Random. И на сайте Random вбиваем циферку 2 и цифру 84 генерируем три раза и получаем цифру 74 переходим на цифру 74 и что же мы тут видим кабанова татьяна викторовна кабанова татьяна викторовна первый раз у нас выигрывает девушка первый раз у нас выигрывает девушка и что же Давайте посмотрим, соблюдены ли все условия. Соблюдены ли все условия. Есть ли подписочки. И начнем мы с YouTube-канальчика ее. Начнем с YouTube-канала. Посмотрим, есть ли подписки. Вот канал Татьяны. Есть подписка, сразу вижу, есть yes, Шопраша. И есть подписка на Китай стал ближе. То есть подписочки есть теперь второе условие и первое выполнено давайте посмотрим есть ли репостик есть репост видео есть ну что ж поздравляем мы татьяну поздравляем татьяну с победой в конкурсе она выиграла 10 долларов добавляем ее друзья и обязательно после видео обязательно свяжемся с ней и обсудим как она может получить деньги еще я сделал такое небольшое нововведение сделал небольшое нововведение теперь все победители могут оставить свои комментарии могут оставить свои комментарии в нашей группе вконтакте вот здесь вот будут итоги конкурса и фото. Здесь вот Александр Козей, который выиграл наушники и уже получил их. Оставил свои комментарии. И попрошу всех победителей оставлять комментарии здесь в группе. Все просто. Зашли, оставили комментарии. Всем спасибо на этом. Конкурс закончен. С Татьяной мы обязательно свяжемся. А вскоре у нас, я думаю... Будь у нас большой предновогодний конкурс, сделаю конкурс обязательно. Если кто-то хочет поучаствовать в конкурсе, стать автором конкурса, пишите мне в личные сообщения, можете написать на канале, можете написать в группе ВКонтакте. Ну а на сегодня все, еще раз поздравлю Татьяну. Всем до новых встреч, всем пока, оставайтесь с каналом, подписывайтесь, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч.